Че, подожди, еще беспокиешься? Заново. Почему? Давай, я тоже тебе тут говорю, давай. Ты что за идешь? Я уже проснулся. Мы сняли сцену, как я проснулся. <durable player league> Beth, <investigate> ты что делаешь? Камеру надо бить. Камеру. Ты что сказал? Да. Давай, дальше, заново. Слушай, я не понял, он вообще настоящий, нет. А, давай сейчас... Я забыл. И вообще он настоящий или нет? А, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ты та башня. Тимур. <свист> Ой, я должен по книгу взять. <свист> ну, я слышу с тобой, конечно. Да, А сейчас. Это было Я туда буду смотреть.